друзья с вами канал крипто в этом видео у нас будет хорошая новость у нас биржа Kikix, с которой мы уже работали не один раз в общем смотрите ребята у них будет сделан байбек на сумму 100 тысяч долларов это сейчас очень хорошая возможность заработать x10 можно купить сейчас токены либо если у вас токены есть перевести с любых других бирж Не знаю, обратно перевести На биржу Kikix Только на этой бирже будет выкуп происходить Сейчас вам расскажу, для чего это делается И как это все будет вообще работать у нас В общем, 1 сентября Биржа Kikix будет выкупать Свои же токены Только по завышенной цене в X10 Для чего это делается Это делается для того, чтобы Опять же, развить биржу Это как, скажем так PR-ход, ну и с другой стороны, для нас это хорошая возможность э, поднять хорошие бабки, прям даже сейчас, потому что сейчас она не завышенная, ее можно будет купить, данный токен, прям сейчас, прям сейчас эту монетку взяли купили, э, сделали ордер и все, и 1 сентября, либо у вас весь ордер выкупится, либо определенная часть данного ордера у вас выкупится, в общем, э, лимитный ордер только будет работать у нас, и можете также потом оставлю ссылочку, зайти сами полностью ознакомиться, как это будет все работать. То есть, сейчас вы покупаете, допустим, токены, которые стоят там, а, не знаю, там 10, 10 тысячных, там 2-3 цента. А, можете сейчас их купить, только главное, чтобы они на этой бирже лежали. Потом делайте лимитный ордер. И по лимитному ордеру, кстати, еще хотел добавить, лимитный ордер должен быть создан... Не позже, чем за сутки до старта выкупа. Тут банально все просто, как принять участие. Если, допустим, вы не зарегистрированы, проходите регистрацию. Верификация, получается, проходит очень быстро. Там, ну, реально это занимает 2-3 минуты. И прошли верификацию, внесли токены, поставили лимитный ордер. И, в принципе, как бы на этом уже все. Только сидим потом в ожидании и ждем, когда это все сработает. Тут полностью все пошагово расписано. И говорится о том, как это все будет работать. То есть как вы видите, ордер будет исполнен автоматически, частично, как я вам говорил ранее, или полностью. По цене, вот как вы видите, 0, там и 15 в а 12 по UTC в общем. Также как они говорят, незадолго до начала, за 10 минут. Все ордера будут приостановлены, и это будет работать только в паре KIKX, получается ну, KIK Token, паре USDT. Все останавливается, получается у них начинается пересчет, и после данного пересчета они автоматически начинают выкупать ваши ордера, то есть там, не знаю, частично, либо полностью. Как вариант, я думаю, можно будет, чтобы больше, если друг будет частично выкупать, Данные токены можно будет сделать, не знаю, там аккаунт на себя, аккаунт там, чтобы еще кто-то верификацию прошел и разбить свои токены. То есть больше шансов, как по мне такая лазейка небольшая, что у вас больше выкупят токенов по завышенной цене в X10. Это отличный вариант для нас хорошо заработать, получить хорошие деньги и это также хорошо скажется на данной, скажем так, бирже. А эти токены куда они потом денутся, которые они выкупят Они эти токены заморозят И конечно сразу у них сжигать не будут Возможно они будут сжигать чуть попозже Чтобы не было там каких-нибудь разногласий И негатива на бирже Также опять же здесь примеры зачем нужен выкуп Потом подробно о механике Здесь вы можете максимально Легко об этом во всем знакомиться. Все на русском языке. Никаких там проблем, ничего, думаю, у вас возникнуть не должно. Поэтому идем далее. Как это вообще делается, лимитный ордер? То есть другие, там, стоп-лост, там, по маркету не пойдет. То есть делаем лимитный ордер. Допустим, ставим и а, цену. Не выше, не ни ниже. А, та, которая должна быть, допустим, вот, когда там было указано... 0.3015. И допустим, вы будете продавать, я не знаю, там миллион токенов. Это выходит 150 USDT. А на данный момент можно и те же токены купить. Как вы видите, цена, как она, грубо говоря, есть, будет, я не знаю, в раз 8 ниже, когда можно будет и купить сейчас данный токен. Сейчас купил там, я не знаю, грубо говоря, 10 миллионов. По очень маленькой низкой цене. И потом взял, продал их по хорошей цене, когда будет идти выкуп. Но как я говорю, лучший ордер разбить на два аккаунта, и это будет максимально будет профитно и выгодно для вас. В общем, с новостями, как бы, здесь все понятно, все просто. Биржа на месте не стоит, постоянно развивается, какие-то новости добавляют, конкурсы у них там идут. Так что, если даже просто наблюдать за этим всем параллельно там, да, там тор торгуя, то есть всегда вы сможете поучаствовать в каком-нибудь конкурсе и получить дополнительные бонусы, то есть, себе на кошелек. Ну и конечно же по рефералочке, я свою ссылочку оставлю в описании, можете точно также свою реферальную систему сделать и получить бонусы в виде токенов Kikix, то есть при регистрации уже 50 тысяч токенов получите и также за то, что будут приходить по вашей ссылке люди, точно так же будете получать токены. На самом деле здесь в реферальной системе ничего страшного нет. Это как бы нормальное явление. Люди регистрируются, торгуют, Вы получаете с них, с их комиссии, маленький там процент какой-то. И всем, в принципе, приятно. Как бы и биржа довольна остается. Ну и вы на этом, конечно же, зарабатываете. Но самый интересный момент, это то, что я вам сейчас говорю. Это супер лазейка такая, на которой можно будет заработать неплохие бабки. Примерно x10 можно будет сделать. Поэтому, почему бы этим не воспользоваться? Ну, в общем, ребята, у меня на этом пока все. Пишите свои вопросы в комментариях, что вы думаете по поводу данного всего события. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.